Thank <laughs> you. когда ты смотришь в зеркало, кого ты видишь, себя. Ты так думаешь, потому что ты видишь себя таким, каким хочешь видеть. Но настоящий ты там, по ту сторону. Это может напугать, я понимаю. Думаешь, что лучше оставаться в неведении, отвернуться и, и тем, тем самым предать, предать самого себя, того, кто, кто запер в мире, который окружает себя, но правда настигнет себя, и не убежать выбор в путь. Увы, его нет. Никто за, за все тысячелетия не смог уйти от выбора, ты слева или справа. Это весь выбор. Выбор за тобой делать то, что легко или то, что правильно.